Всем привет! С вами в эфире Портал 713, и я его ведущая, Хмелькова Ольга. И сегодня мы рассмотрим с вами нормативную базу, которая касается коронавируса, из чего же все-таки здесь все построено и какая юридическая и правовая основа действий так называемых властей у нас здесь вообще имеется. Но начать я хочу с Конституции. да, Я всегда люблю начинать с самого верха, потому что с самого низа можно закопаться. Итак, ребят, значит Конституция. Статья 65 в Конституции а, оглашает нам полный перечень, субъектов Российской Федерации. И в пункте 1 у нас есть такой замечательный пункт. В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации. Москва – город федерального значения. Что мы видим? Мы видим о том, что Российская Федерация состоит из субъектов. Субъекты – это юридические лица. Это уже давно известная информация. Кому она неизвестна, пожалуйста, откройте Википедию, прочитайте, что такое субъект. Субъект. Итак, что мы имеем? Что одним из субъектов в составе Российской Федерации является Москва-город федерального значения. Как же должен быть оформлен этот субъект, раз мы с вами знаем, что субъект это есть не что иное, как юридическое лицо? Все юридические лица по закону о регистрации юридических лиц обязаны проходить регистрацию в налоговой инспекции. Делаем запрос в ФНС на сайте ру. E Ищем такой орган, да, такое юридическое лицо, город Москва. Я вам, ребята, скажу, что я поискала. Такого юридического лица не зарегистрировано. Соответственно, такого субъекта права, как написано в статье 65 Конституции Российской Федерации, не существует не существует вообще. То есть Конституция нам гласит, что субъект, читаем прямо, юридическое лицо под названием Москва, город федерального значения или просто Москва, так тоже, видимо, можно, должно быть зарегистрировано, раз оно в Конституции объявлено субъектом. В ЕГРЮ нет такого субъекта, под названием «Москва» либо «Москва. Город федерального значения». Ни в таком, ни в таком варианте такого субъекта не обнаружено. Что же у нас обнаружено? У нас обнаружено юридическое лицо с наименованием высший исполнительный орган государственной власти города Москвы, правительство Москвы. Зарегистрирован он по улице Тверская, тринадцать и мэр Москвы Собянин Сергей Семенович. По данному адресу я запросила поиск в Яндексе, да, что у нас находится по данному адресу. И замечательно так вышло, что по данному адресу у нас находится Московская городская дума и правительство Москвы. На сайте дума.моз.ру я нашла устав города Москвы. И что же здесь написано? Давайте читать, ребят, с вами вместе устав города Москвы. Но опять же, что мы видим? Закон города Москвы, устав города Москвы. Вроде как бы все буквы-то похожие, да? но города Москвы такого юридического лица нет. Более того, возвращаемся в Конституцию, статья 65. У нас субъект права, субъект Российской Федерации называется Москва, Тире «город федерального значения» или просто «Москва без тире». Да, либо так, либо так. Значит, хорошо, читаем. Устав города Москвы. Тоже подмена понятий, понимаете, такого юридического лица или такого субъекта Российской Федерации в Конституции не существует. Дальше читаем статья 1. «Город Москва. Город Москва является субъектом Российской Федерации» город федерального значения столицы российской федерации ну вроде как бы буквы похожие хорошо допустим Дальше мы читаем про то, что статус города Москвы как субъекта Российской Федерации – это города федерального значения, бла-бла-бла. Но вот здесь более-менее похоже на правду, да, что все-таки город Москва, они притянули за уши, что является субъектом Российской Федерации. Хорошо. Доходим до статьи 5 и читаем внимательно. Значит, высшим исполнительным органом государственной. Государственной, ребята, услышьте, государственной власти города Москвы является правительство Москвы. Понимаете, о чем речь? То есть а, субъект права, который должен быть зарегистрирован в ЕГРЮ, город Москва, он не зарегистрирован. А в налоговой инспекции этот субъект права не зарегистрирован. Вопрос, почему? А что тогда зарегистрировано? А должно быть зарегистрировано, потому что прописан и в уставе, и прописан в Конституции. То есть такой субъект права, как Москва, город федерального значения, должен быть зарегистрирован. И это же мы видим в статье 1. Город Москва является субъектом Российской Федерации, городом федерального значения. Это юрлицо должно быть зарегистрировано, но его нет. Дальше. Значит, статья 5, пункт 3. Высшим исполнительным органом государственной власти города Москвы является правительство Москвы. Мы идем... В ЕГРЮ ищем правительство Москвы и находится такое юридическое лицо, которое так и называется высший исполнительный орган государственной власти города Москвы, правительство Москвы. То есть вот этот вот высший исполнительный орган, он зарегистрирован. Это уже другое юридическое лицо. Если мы будем читать дальше, то мы прочитаем следующее. Что высшим и единственным законодательным органом государственной власти города Москвы является Московская городская дума. Ребята, Московская городская дума есть не что иное, как тоже отдельное юридическое лицо. Итак, что мы имеем? Мы имеем в составе города Москвы два юрлица. И одно лицо, которое должно быть главным над вот этими вот лицами, вот это лицо, оно отсутствует вообще, понимаете? То есть в нашей налоговой оно не зарегистрировано. Очень удивительно. Ну, давайте размышлять дальше. Конституция Российской Федерации. Статья 131. Здесь мы подошли как раз-таки к разделу местного самоуправления. Давайте все-таки посмотрим, правильно я мыслю или неправильно я мыслю. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, так и положено регистрировать... Правительство и регистрировать Гордуму, да, и совершенно не надо регистрировать тот субъект, который указан в 65-й статье. Вот статья 131 Конституции гласит нам, что местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций. Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно. Соответственно, ребята, где-то должен быть протокол схода граждан, которым был утвержден структура органов местного самоуправления. Кто-нибудь из вас это утверждал или в глаза видел? Я сделала запрос еще до Нового года. Причем даже несколько запросов э, мэру Собянину и различным департаментам, в том числе и департаменты ЖКХ, и имущества, и э, департамент юридический, чтобы мне как раз-таки нашли вот эти протоколы и нашли устав с печатью. Я сейчас объясню, почему устав с печатью должен быть, причем не с одной. Так вот, ребят, мне никто ничего не ответил, и единственное мне сказали, что попробуйте поискать это в архиве. У нас этого нет, хотя... В уставе города Москвы последним пунктом прописано место, где должны располагаться и храниться пожизненно, пожизненно до, до окончания действия устава, оригиналы устава. По этим местам были сделаны запросы. Устава нигде не обнаружено. Есть якобы предположение, что, возможно, он хранится в некоем архиве. Значит, ребят... Давайте разбираться, что же вообще тут такие за зверушки, и почему так много субъектов, и почему а, так много органов, и какая вообще структура органов местного самоуправления. Значит, давайте прочитаем еще для этого статью 132. Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств. Значит, помните, когда я вам читала выписку из ЕГРЮ, да, у нас здесь обнаружилось юридическое лицо, которое звучит следующим образом. Высший исполнительный орган государственной власти. Государственная власть. Согласно Конституции, в Российской Федерации государственная власть имеет три ветки. Это судебная, законодательная и исполнительная. Так вот, с какой такой радости город Москва или правительство города Москвы стало высшим исполнительным органом государственной власти? МСУ, ребята, никогда не было государственным органом. Никогда. Абсолютно. Если кому-то интересно, вы можете изучить 131 федеральный закон, и вы увидите, что, что там написано. В 131-м федеральном законе, ну вот, пожалуйста, можем почитать статью 3. Граждане Российской Федерации, далее также граждане, осуществляют местное самоуправление посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления.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 МСО – это форма осуществления народом своей власти. Ни о каких государственных структурах речи не идет. Я сейчас вам зачитываю пункт 2 статьи 1 местное самоуправление 131 федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Еще раз, местное самоуправление в Российской Федерации – это форма осуществления народом своей власти обеспечивающая в пределах установленных Конституции РФ федеральными законами, а в случаях установленных ФЗ, законами субъектов Российской Федерации, самостоятельно и под свою ответственность решение населением непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения с учетом исторических и местных традиций. Вот здесь, ребят... Я акцентирую ваше внимание на двух важных словах. Первое слово ⁇ это ⁇ народ ⁇ а второе слово ⁇ это ⁇ население ⁇ Понимаете? То есть вопросы местного самоуправления касаются только народа и населения. Ни о каких гражданах речи не идет. Услышьте меня, пожалуйста, ни о каких гражданах речи не идет. Это форма осуществления народом своей власти. И, и форма, опять же, которая позволяет решать вопросы населения. Местного самоуправления, да, с учетом исторических и иных местных традиций. Итак, ребят, что я хочу вам сказать, что местное самоуправление никакого отношения к государству не имеет. Местное самоуправление никогда не было, нет и не будет являться государственным органом. Никогда это форма осуществления народом своей власти в интересах населения давайте все-таки разберемся кто такой народ и кто такое население и имеет ли вообще право а, руководители местного самоуправления посягать на граждан вообще ребят граждане относятся к российской федерации к государству у государства есть граждане а у местного самоуправления есть население. Понимаете? А кто такой народ? А народ это тот, кто обладает активным избирательным правом. Так в законе написано. Написано это и в 131 федеральном законе, это же дублировано во все уставы всех МСУ. Понимаете? Потому что все МСУ созданы на основании 131 федерального закона. Единственный закон, основополагающий для всех МСУ. Поэтому, когда а, наши мэры, пэры, губернаторы и так далее а, дают указания гражданам, ребята, это прямое превышение должностных полномочий. Это захват власти, это статья уголовная. Не имеют права ни мэры, пэры, ни губернаторы, никто а, каким-либо образом давать указания гражданам. Не могут абсолютно никак. Более того, да, указания могут дать либо народ, да, и только в отношении населения, больше никак. Это превышение должностных полномочий. Хорошо, опять же возвращаемся к вопросу структуры органов местного самоуправления. Значит, кто это такие? Во-первых, это народ, да, и народ в отношении населения что-то там делает. Как народ это делает? Если вы посмотрите внимательно 131-й федеральный закон, то народ это делает на основе схода, да, схода граждан. Вот, значит... Там расписана процедура, как происходит сход граждан и так далее, и тому подобное. Так вот, почему сход граждан? Ребят, здесь как раз-таки все логично. Да? Представим изначалье, да, когда у нас нулевая ситуация с МСУ. МСУ еще не создано. Создано государство Российская Федерация. да, И в этом государстве есть граждане. Так вот, эти граждане решили сделать МСУ. Изначально были граждане. да, Но ну, помните, как мы с вами ветку вертикаль такие? Разбирали человеческую, да, сначала был человек, человек решил э, вступить в отношения с государством, да, и получил себе, значит, в награду такой вот статус гражданина, да, дальше э, в статусе гражданина он решил э, вступить в какие-то отношения или создать местное самоуправление, да, создав местное самоуправление, он стал кем? Населением этого местного самоуправления. Понимаете? То есть идет четкая градация. Первое это государство-граждане, да, МСУ --население. Соответственно, если кто-то из МСУ посягает на граждан, да, то это государственный уровень. Государственный уровень не досягаем а, с точки зрения местного самоуправления. Это на ступенечку ниже. Понятно, да? Значит, поехали дальше, ребят. Если вы почитаете внимательно устав, там, кстати, в любом уставе все то же самое написано. Значит, что можно сделать здесь с точки зрения государственности, да? Здесь в Конституции есть статья 132, в пункте 2, который написан, что органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств. Понятно, да? То есть само государство может МСУ передать какие-то государственные полномочия и эти полномочия оплатить и как-то профинансировать проспонсировать, да, материальными средствами для того, чтобы МСУ уже в, в рамках как бы своих компетенций, да, и вот переданных государственных компетенций как-то реализовала ту процедуру, которая необходима государству, да. Реализация переданных полномочий подконтрольно государству – это прописано ребят в Конституции. Понятно, да? То есть никто не имеет права, никакое МСУ не имеет права. Говорить о том, что он государственный орган исполнительной власти, законодательный и так далее и тому подобное, да, не имеет права. Он орган МСУ, но никак не государственный. Вот в этом как раз таки самая большая тайна и зарыта. Поехали дальше. Как же у нас организуется МСУ? Значит, при регистрации МСУ устав МСУ регистрируется в Минюсте. И согласно, сейчас я вас зачитаю, как это называется, ребят, значит, согласно... Приказу Минюста России от 10 января 2017 года номер 1 об утверждении формы специального штампа о государственной регистрации устава муниципального образования, муниципального правового акта, внесения изменений в устав муниципального образования и признание утратившим силу приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 03.07.2009 года номер 203 и внесения в него изменений. Так вот, о чем же все-таки этот приказ говорит? А этот приказ говорится о том, что а, любой устав, а, любого МСУ обязан проходить регистрацию в Минюсте и после его регистрации значит проставляется специальный штамп о государственной регистрации устава муниципального образования муниципального правового акта о внесении изменений в устав муниципального образования значит ребят здесь в этом приказе даны формы специальных штампов их два один штампик ставится на регистрацию самого устава, а второй штампик ставится на каждое зарегистрированное изменение в уставе. Значит, вот это очень важный момент. Мало кто знает, а я хочу, чтобы знали все про это, что каждое изменение устава обязано быть зарегистрировано а. в налоговой инспекции, б. в Минюсте. И только изменение устава, которое зарегистрировано в налоговой и имеет штамп Минюста, вот только это изменение в уставе носит юридический характер, да, имеет юридическую силу. Все остальные изменения, которые вы видите, миллионы маленькая тележка на сайтах ваших МСУ, они все не имеют юридической силы. Даже тот устав, который у вас вывешен на сайте, он тоже не имеет юридической силы без специального штампа и без регистрации в налоговой инспекции. Да? Так, что у нас получается? У нас получается, что... По уставу прописан город Москва, город федерального значения. Такого юридического лица нет. Что еще есть? У нас зарегистрировано два юридических лица. Да? Один государственный орган исполнительной власти города Москвы, правительство Москвы. Второй все то же самое, преамбула, да? только Мосгордума. Вот, Что же у нас получается? У нас есть два юридических лица зарегистрированных, и город Москва, который не зарегистрирован. Да? Но я поискала... Где же все-таки у нас это правительство Москвы? Где же все-таки это Москва? И знаете, где я нашла? Но, ну, ребят, это уже вообще не секрет. Я нашла в Дансе. Юпик! Юпик, вот такой вот прекрасный, распрекрасный юпик. И я нашла там правительство Москвы, запитая ГБУ, да, все тут улица, значит, Тверская, дом 13, все сходится, где местонахождение Москва. Значит, данс номер я вам сейчас скажу, 51-124-70-52. Значит, тут написано, что имя управляющего Сергей Семенович Собянин, вот, и СИК номер 9199. Вот такое вот юридическое лицо зарегистрировано Правительство Москвы, так как положено по уставу, да, так как прописано, вот так оно в правильном виде зарегистрировано на ЮПИКе. То есть это прямое, прямое юридическое лицо британской корпорации. Да? Так как положено с этим уставом, оно зарегистрировано на ЮПИКе. Вот. А у нас здесь в Российской Федерации есть каких-то два жалких ошметочка под названием какой-то там государственная исполнительная власть Мосгордума и какое-то там еще юридическое лицо. В общем, два непонятных юрлица, которые, ребята, к делу не пришьешь к уставу, не пришьешь, да. Где находится сам город Москвы, город Федер... само юридическое лицо город Москва, да, город федерального значения? А, непонятно, непонятно. Вот, кстати, я не поискала, но, наверное, я думаю, что вы поищите в Дансе, найдете. Не правительство Москвы, а Мосгордума Москвы. Я думаю, что он тоже есть, и их можно найти. Да? Соответственно, а то, что должно быть по 131-му федеральному закону и по Конституции, находится в данс -реестрах, в ЮПИКе, а у нас здесь создано неизвестное юридическое лицо соответственно, директор этого юрлица, да, Собянин Сергей Бордюрч. Так, что мы можем из этого извлечь, да, что же мы понимаем? Мы понимаем следующее, что у нас есть как минимум пять юридических лиц, да. Одно юридическое лицо называется город Москва, Город федерального значения, второе юридическое лицо, вот я его нашла, да, это правительство Москвы в ДАНСе. Третье юридическое лицо тоже, скорее всего, будет в ДАНСе, я его не нашла, но я уверена, оно здесь есть. Это Мосгордума и еще два юридических лица, которые зарегистрированы как раз таки в реестрах Российской Федерации, да, это вот эти вот исполнительные и законодательные органы власти. Вот эти две петрушки. Итого мы имеем а, пять юридических лиц. Да? Как же они между собой, ребят, взаимодействуют? А взаимодействуют они очень просто. И есть такое понятие, называется оно федуциарная деятельность. Кто не знает, открываем Википедию и читаем. Федуциарная деятельность или федуциарные услуги, операции, сделки. Это финансовые услуги, связанные с управлением активами, денежные средства, ценные бумаги, коммерческая недвижимость и так далее, и тому подобное. Вот. Это профессиональные участники рынка ценных бумаг, что неудивительно, да, в Дансе у нас все такие. И осуществляющий федуциарную деятельность. Тот, кто осуществляет федуциарную деятельность, называется федуциарный управляющий. Федуциарной деятельностью могут заниматься различные образования, да, и с лицензиями и без лицензии, различные юрлица и так далее и тому подобное. В общем, ребята, федуциарная деятельность – это, скажем так, Доверительный управляющий, но это не совсем как бы доверительный управляющий, это как раз таки вот управляющие какими-то активами и авуарами. Да? Соответственно, что мы имеем? Два юридических лица которые зарегистрированы в налоговой инспекции Российской Федерации, да, являются никем иным, как юридическими лицами, а, осуществляющими федуциарные услуги для а, управляющего, да, для вот этих вот двух компаний, которые находятся в ДАНСе. Ну, соответственно, в Дании зарегистрировано правительство Москвы, значит, оно является федуциарным управляющим юридического лица под названием Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы ⁇ правительство Москвы. То есть вот этот вот орган юридическое лицо осуществляет свою деятельность в интересах второго юридического лица непосредственно. Да, сам он никакую за себя ответственность не берет, он полностью финансируется за счет управляющего федуциарного, он полностью исполняет его интересы, являются руками и ногами. Понимаем, да? Но мы с вами, ребята, как таковых к нему претензий предъявить не можем, потому что напрямую он не, не орган, который что-то решает. То есть это такая прокладка между тем, кто что-то решает, но это явно не народ, вы понимаете, да? Вот все, кто э, еще питает иллюзии, что у нас народа власти, что прямое волеизъявление что-то решает, что там сейчас что-то кто-то сделает, ребят, э, все ваши волеизъявления и наши в том числе разбиваются как раз таки от, от первого исполнителя, да, в высший орган государственной власти, дальше они до назначения не доходят. Вот. Кто его учредил, когда его учредил, учредил ли его народ, да, и на каком таком сходе. Вот это вот, кстати, надо понимать. Так что мы имеем? Мы имеем по факту, ребят, что местного самоуправления у нас не существует. То есть город Москва как таковой у нас значит, в реестрах Российской Федерации не зарегистрирован. Значит, конституционный строй грубо нарушен. Да? И э, мэр Собянин, это не мэр, это какой-то там ставленник, не знаю, сын Ельцина, кто он там, это уже не важно, да? но это самозванец, ребят, в прямом смысле слова, это самозванец. И вот я сейчас хочу обратиться ко всем должностным лицам города Москвы да, или правительства Москвы, ко всем депутатам Мосгордумы, хочу обратиться, ребята, к вам, вы работаете на кого вы вообще осознаете, в какой компании, корпорации вы работаете, где вы работаете, чьи приказы вы выполняете. То есть вы вообще не соблюдаете основы конституционного строя. Вот, вы работаете на преступников, вы работаете против своего народа, против своего рода. Вы отбираете же, свой же народ вообще до копеечки. Вы должны служить народу. По правилам, как, так как положено, да, так как положено в конституционном строе, МСУ создается народом для того, чтобы выполнялись Вся воля населения да, для того, чтобы обеспечивать население и решать его вопросы. А в итоге происходит э, вот просто все да наоборот. Да. Вместо того, чтобы решить э, проблемы населения, вы их усугубляете. И вы создаете эти проблемы населения. Вот. Поэтому, ребята, вы задумайтесь, что вы вообще-то преступники. Вы пошли против своего народа. Против населения, которое якобы вас создавал. Кто вас создал вообще? Когда вас создали? Следующее, что, на что хочу обратить ваше внимание, да? Значит, данс мы с вами разобрали. И дальше мы перейдем как раз-таки к той ситуации, которая сейчас происходит. Открываем 52-й федеральный закон от 30 марта 1999 года о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и читаем статью 31. И здесь в пункте 3 написаны замечательные вещи, что порядок осуществления ограничительных мероприятий в скобочках карантина и перечень инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, карантин устанавливаются санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Так вот, ребят, еще раз внимательно. Значит, карантин, карантин устанавливается санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами. Точнее не очень корректно выразилось. Порядок осуществления ограничительных мероприятий устанавливается санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Вот. Соответственно, для того, чтобы у нас был введен режим карантина, да, нам нужен такой нормативный акт уровня Российской Федерации и нужны санитарные правила. Если мы откроем санитарные правила, Санитарные правила, они так и называются, санитарное эпидемиологическое нормирование. Материал подготовлен специалистами. В частности, «Консультант Плюс». Вот я берусь с «Консультанта». И читаю здесь профилактики инфекционных болезней». Все, что здесь есть про коронавирус, ребят это немного. Есть рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции среди работников. Да? Это письмо Роспотребнадзора от 7 апреля 2020 года, номер 026338 63 38 20, -20 15 Информация о рекомендациях для работодателей по профилактике коронавируса. Вирусной инфекции на рабочих местах. Временное руководство профилактикой и контроль инфекций. При оказании медицинской помощи при подозрении на COVID-19-19. Разъяснение относительно способов местной профилактики ОРВ. Временные методические рекомендации профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции, версия от 8 апреля. В общем, ребят, по большому счету, тут еще могу зачитать несколько документов, но. но... Среди них абсолютно нет ни одного документа, который бы, значит, установил порядок осуществления ограничительных мероприятий. Вот этого порядка ограничительных мероприятий для населения или для граждан, неважно, да, вот его нету. А вот раз его нету, раз Роспотребнадзор и главный санитарный врач страны, государства Российской Федерации не разъяснил порядок, то на основании чего тогда действуют мэры и губернаторы? А где, а как они берут этот порядок? Они его из головы выдумывают. Откуда у мэра порядок, что надо делать при коронавирусной инфекции? Он что, врач, что ли? Где он это берет? «В законе, в 52-м федеральном законе, в статье 31 четко написано, что порядок устанавливается санитарными правилами. Ребята, на сегодняшний день таких санитарных правил нет». Дальше. А, правительственная комиссия по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций, это я вам уже читаю федеральный закон о чрезвычайных ситуациях, и обеспечению пожарной безопасности, правительство Российской Федерации в случае предусмотренным пунктом АМ, пунктом 2 настоящей статьи, организует разработку федерального плана действий по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также принимает решение об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям в федеральном или межрегионального характера. То есть, услышьте меня, пожалуйста, что а, правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций принимает решение об отнесении возникающих или возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям федерального или местного характера. Значит, а, что мы из этого видим? Простыми словами перевожу: должна быть создана комиссия. И только эта комиссия имеет право решить, федеральная ли это чрезвычайная ситуация, или межрегионального характера, или вообще местечкового характера. Значит, еще раз повторю, что это пункты 2.3, статьи 4.1, федерального закона 21 декабря 1994 года номер 68 о защите населения территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Вот, то есть мы понимаем, что есть, должна быть некая правительственная комиссия и только она должна решать, что в городе Москве, допустим, нужно вводить режим готовности к чрезвычайной ситуации. Но ну, давайте поищем, что же у нас где же у нас это находится? Открываю я сайт, значит, называется он MCH. -E. S, как доллар, точка, gov, точка, ru. Это сайт МЧС России. И здесь действительно есть в закладочках «Главное министерство комиссии консультативные и совещательные органы». Здесь действительно есть правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. И вот я открыла планы за 2020 год, ребята. И честно сказать, очень веселые мероприятия. Вот я смотрю, что вся деятельность в 2020 году сводится к 4 марта 2020 года. Здесь повестка заседания правительственной комиссии. Вот. В эту повестку вошли все, кому не лень. Значит, здесь и заместитель министра природных ресурсов, и есть тут Денисов, который по ЧС, ГОЧС, и руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, водные ресурсы. вот. Но, собственно говоря, ребят, если вы пролистаете да, по заседанию этой комиссии, вот здесь есть протокол заседания, вы вообще ни слова не увидите. Протокол подписан председателем правительственной комиссии а, Зеничевым. Вы ни слова не увидите о коронавирусе. Значит, комиссия решила что-то тут сделать. Значит, Комиссия решила одобрить в целом представленный проект государственного доклада о состоянии защиты населения и территории Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях природного техногенного характера в 2019 году. Заинтересованным федеральным органом исполнительной власти в двухнедельный срок направить в МЧС России предложение в государственный доклад с учетом состоявшегося обсуждения и на заседание правительственной комиссии. То есть, по большому счету, ребят, вы можете почитать, документы все в открытом доступе, а, ни слова абсолютно нет. Вот, пожалуйста, на 15 апреля тут назначены мероприятие, на 23 апреля вообще на уровне государства тишь да гладь да благодать, понимаете? Правительственная комиссия решает какие-то вопросы, собирает а, с каких-то СМЧСов, с федеральных органов, собирает какие-то предложения, что же им делать, как же им осваивать Бюджет. Но о коронавирусе здесь вообще ни слова. Здесь какие-то водоресурсы, обеспечить э, э, какой-то сбор водохранилищ там, или еще чего-то. В общем, мура всякая, только не коронавирус. Понимаете? Вот, э, значит, что мы имеем? Мы имеем по 68-му федеральному закону, да, что должна правительственная комиссия, во-первых, определить, что а, в городе Москве а, у нас а, готовится чрезвычайная ситуация. Да, и вот уже на основании этого а, они должны издать какой-то акт. Этого акта нет, да. а, Значит, Про режим повышенной готовности тоже мне любопытно было почитать. И вот что я нашла. Значит, как вводят режим повышенной готовности и кто? Вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы, предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций. И вводит все вот это, вот это я читаю сейчас, скажу, какой документ. Это полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Значит, ребята, вот здесь тоже идет накладочка такая очень веселая. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Это не органы исполнительной власти города Москвы, как хочется подумать на первый взгляд. Абсолютно нет. Значит, органы государственной власти, возвращаемся к Конституции, да, Государственная власть у нас делится на законодательную, на судебную и на исполнительную. Так вот, полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации это как раз таки полномочия законодательной, судебной, либо исполнительной власти конкретного субъекта Российской Федерации. Да? Мы с вами определили, что субъект Российской Федерации город Москва, город федерального значения у нас отсутствует. Угу. Вот, соответственно, в этом вот субъекте а, да, отсутствует. Но про какую же все-таки государственную власть идет речь? А помимо вот этих вот субъектов Российской Федерации, есть еще и другие субъекты Российской Федерации. Это же тоже юрлица. Это МВД, например, да. Это какая-нибудь, я не знаю, там еще структура, которая тоже является субъектом Российской Федерации. Вот, поэтому, ребята, здесь надо делить это все мероприятие. Они такой скользко написали, да, но полномочия органов госвласти субъектов Российской Федерации это полномочия, например, ГУ МВД города Москвы. Вот здесь имеется в виду э, вот этот вот субъект Российской Федерации, а не сам город Москва, которого не существует у нас по документам, да, а должен быть по статье 65 Конституции. Так вот, э, только вот этот субъект э, имеет право, но я сейчас не имею в виду, конкретно МВД, да, ну кто-то, кто-то из государственной власти, какая-то структура министерская, вот она должна э, вводить вот это вот чрезвычайное положение, да, ну никак не Собянин, ну ну никак, ребят, вот я нашла этот документ, сейчас я скажу, что это за документ, о защите населения от территории чрезвычайных ситуаций, ну это вот, кстати, 60, он же 68-й федеральный закон, да, вот, ну какая-то вот неразбериха получается. Есть еще и федеральные органы исполнительной власти, они тоже вводят режим повышенной готовности. Есть еще и другие органы, но местного самоуправления там нет. Ребят, никакой Собянин, никакой губернатор не имеет права вводить, режим повышенной готовности. У МСУ нет такого права. Почему? Потому что МСУ не является органом государственной власти. Ну, не является. Вот. А здесь у нас, видите, какая идет подмена понятия, да? Но давайте посмотрим дальше, что же у нас дальше есть. А у нас есть указ мэра Москвы, с чего вообще все началось, самая веселая вещь. Указ мэра Москвы от 5 марта 2020 года, 12 ум, обведение режима повышенной готовности. Значит, ребят, режим повышенной готовности, такого режима в 68-м федеральном законе его нет. Есть режим чрезвычайной ситуации, да, который... Значит, вводится МЧС, да, и там уже правительственная комиссия включается, штабы назначают, разворачивают полностью всю структуру, полное обеспечение. Значит, при режиме чрезвычайной ситуации должны быть развернуты полевые кухни, снабжение населением, эвакуация населением, ограничение транспортом и так далее и тому подобное. При режиме готовности а, ничего подобного не происходит. Во-первых, даже для того, чтобы была готовность, ее должны объявить органы государственной власти, да, субъекта федерации. А у нас его объявляет а, мэр Москвы да, или мэр другого города, Твери, в том числе, да, который в принципе не имеет на это полномочий. Но ну, нет у него такой, таких полномочий. А, дальше. Вот у нас, кстати, а, органам государственной исполнительной власти причем государственная исполнительной власти на территории города Москвы и является МВД. Да? Если бы это МВД объявило, я бы еще и поняла, но это ни разу не МВД. Дальше поехали, читаем указ мэра Москвы. Он не имеет права издавать такие указы, но тем не менее. Он вводит на территории города Москвы режим повышенной готовности. Почему вводит? Как Кто ему? Какая комиссия ему это разрешила? Что? Ну, неважно, вводит. И дальше он пишет, обязать граждан, посещавших территорию, граждан, ребят, граждан. То есть мэр Москвы – это руководитель МСУ. У руководителя МСУ есть народ, как главный орган управления, да? И есть население. Как может руководитель юридического лица МСУ обязывать граждан, это вообще нонсенс, понимаете? Нонсенс. Это все равно, что я сейчас открою ИП, и мое ИП будет обязывать проходящих граждан, да, я не знаю, там, три раза приседать. Ну, это же бред, ребят. Но вот вообще за идиотов людей держат, это вообще просто уму непостижимо. Дальше. Значит, сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию. Так вот. Что я здесь хочу сказать? Да, вот в этом двенадцатом его указе мэра написано, между прочим, очень хорошие вещи, на что я рекомендую вам обратить внимание. О том, что значит обязать граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, вот здесь указаны все территории. Значит, те граждане, которые прибыли из перечня стран, где зарегистрированы случаи, да, вот только те граждане у нас садятся на, на, на дом да, в самоизоляцию на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию. И здесь четко написано, что такое самоизоляция. Послушайте внимательно. Это не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест. Все, ребята. Значит, здесь не говорится о том, что человек, который вернулся из Испании, не может сходить в магазин купить себе еду, или не может погулять с собакой, или не может сходить в аптеку. Здесь не говорится. Вот эти все страшные ролики, которые сейчас показывают, да, что человек вернулся из какой-то страны, и ему там двери заварили в подъезде. Ребята, это просто беспредел. Потому что самоизоляция – это не ходить. 14 дней на работу, на учебу и минимизировать посещение общественных мест. Минимизировать, то есть лишний раз не выходить. По три раза на день не ходить в магазин, библиотеку и так далее. Но выходить вы можете. И в парках гулять вы можете. И по улицам передвигаться вы можете. Понимаете? Дальше. Значит, оказывать работникам содействие, но это неинтересно. Что здесь еще написано? Uh, да, там даны указания департаментом здравоохранения uh, вести определенные мероприятия, да, и, в общем, здесь еще перевести штаб в круглосуточный режим работы до определенного распоряжения. То есть штаб они создали, да, uh, как бы... На основании чего штабы создаются только правительственной комиссии. но по распоряжению, по крайней мере, непонятно, почему они создали штаб, зачем и как, что вообще там делается. Но неважно, нам из этого что нужно, ребята, понять, да, что Прежде всего, прежде всего, самоизоляция только для тех, кто вернулся из стран. да, И им надо сидеть 14 дней, не посещать работу и минимизировать посещение общественных мест. Вот это самое важное. Дальше переходим к еще одному веселому указу мэра. Вот, Там уже побольше, поинтереснее будет. Значит, Здесь пункт, это значит 36 указ. И здесь причем действует он, ребята, с 26 мая по 1 по первое мая, с 26 марта по 1 мая. Все вот эти мероприятия проводятся. То есть не по 31, не по 30 апреля, как где-то там пишут, а по 1 мая включительно. Значит, пункт 8.1. Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан, опять же, да, обращая внимание на граждан, не имеет права мэр гражданам вообще никакого отношения. Значит, в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 3 к настоящему указу. То есть, обязать соблюдать режим самоизоляции, изоляции мы, мы с вами только что в 12 указе прочитали, что такое самоизоляция. Да? Это не ходить на работу, это не не посещать э, общественные места или, значит, минимизировать посещение общественных мест. Вот. И все. И не более того. То есть, ребят, обращаю внимание, самоизоляция, что такое? Четко расписано в 12 указе. Не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест. Вот что такое режим самоизоляции. Пользуйтесь, пожалуйста, этой формулировкой. Там всего... Три пункта. Не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест. Вот это относится к самоизоляции. То, что я хожу там с собачкой гуляю, опять же, да, с собачкой гуляю э, на расстоянии 100 метров. Вот так это написано только для тех, кто выгуливает собак. Не надо относить людей к собакам. Пожалуйста, товарищи полицейские. Которые сейчас штрафуют собачников, которые гуляют в парке. Да? Во-первых, давайте не будем забывать другие действующие постановления, да, что собак нельзя выгуливать на придомовых территориях и детских площадках. Да? Давайте не будем доводить до маразма. И дайте нормально собакам погулять в парке. Это тоже живое существо. Оно не может сидеть в четырех стенах да, и терпеть или ходить там пользоваться санитарным оборудованием. Вот. И опять же, вот этот пункт не, не дальше 100 метров относится к собачникам да и к собакам и к животным а не ко всем остальным людей штрафовать за это не надо и э, очень мне интересно да как же вы будете мерить вы грубиметр что ли с собой носите как вы эти 100 метров мерите вот мне просто любопытно значит возвращаемся к 36 указу Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных э, лиц, либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. Да? То есть на даче у вас тоже могут запереть в режиме самоизоляции. Значит, режим самоизоляции не применяется к руководителям и сотрудникам предприятия, организации учреждений органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным. Значит, ребята, органы власти мы с вами только что прочитали. По 131 федеральному закону орган власти, наивысший орган власти в МСУ является народ. Угу. Поэтому если вдруг к вам будут применять меры или карательные меры по нарушению режима самоизоляции, можете опираться на пункт 8.1 36 указа мэра Собянина. Да? К москвичам относятся. Вот, что режим самоизоляции не может применяться к руководителям, органам власти, тра -та -та. А также гражданам определенным решением штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и тра -та -та, Это уже неинтересно. Вот, но самое интересное, да, вы орган власти. Народ это орган власти, ребят. Так что смело, пожалуйста, можете предъявлять в том числе и декларацию народного единства, да декларацию проекта нашего Я Человек, что вы являетесь народом, потому что народ это много. Народ это нас много, вот мы народ, вот, пожалуйста, да, имею полное право, тут про меня написано. Вот, тем более, мы там и пишем в декларации: да, что мы есть народ и так далее, и тому подобное. У нас вообще все прекрасно. Так, э, здесь еще есть интересная вещь. Пункт 8.5, ребят, читаем внимательно и между строк. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги и организациям, предоставляющим услуги связи, услышали меня, вы же все пользуетесь сотовыми телефонами, обеспечить неприменение. В указанный период мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 8.1 настоящего указа, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг и не осуществлять принудительное взыскание задолженности в указанный период. Вот. вот, о чем здесь говорится? Здесь говорится как раз-таки о том, что, ребят, все, кто всех, на кого распространяется да, режим самоизоляции. Причем такого режима, кстати, в, в федеральном законе о чрезвычайных ситуациях его нету. Это какой-то придуманный новый режим самоизоляции. Есть режим повышенной готовности, и то он не описан в терминах и определениях 68-го федерального закона. Да? А здесь какой-то режим самоизоляции, но, слава богу, в 12-м нам хотя бы расписали, что такое, что это такое. Вот, хотя бы кратенько, но мы имеем представление о режиме самоизоляции. То есть это какая-то неведомая зверушка, это неведомый режим, который нигде, ни в каких федеральных законах, его нету нигде, понимаете? А у нас, между прочим, в Конституции четко прописано, что любой нормативный акт правовой, который противоречит Конституции или вышестоящим федеральным законам и законам, да, не применяется, и он ничтожен, если он им противоречит. И это четко написано. Так вот, режима самоизоляции нет нигде. Нет ни одного закона, постановления или федерального закона, когда он вводится, в каких случаях, как и так далее и тому подобное. Поэтому как такового режима его нет. Есть рекомендации. Есть рекомендации мэра, но режима такого, правового режима нету, ребят, просто нету. Я сейчас обращаюсь к товарищам полицейским, которые у нас а, штрафуют направо и налево всех подряд, да, за режим самоизоляции. Нету такого режима, не введено. Вот, слава богу, мэр хоть разъяснил, да, чё, что это такое. Ну так вот, ребят, кто попал в список, да, кому там больше 65 лет, кто приехал из определенных стран, у кого там продиагностированный как раз таки коронавирус, да, вот к тем не могут применяться санкции за ЖКХ и более того, я так понимаю, что читая между строк да, все, что тут написано, за ЖКХ в этот период можно не платить и, и за указанный период взыскания задолженности не осуществлять, тут написано, и не осуществлять принудительное взыскание задолженности в указ период. Все. Вот, поэтому трактуйте, трактуйте так, как написано. Да, не осуществляйте. Ну, никто и, и не осуществляет. Если вам сейчас звонят какие-то угрожайки, звонят там чего-то, можете, но ну, они же не понимают. Вот, а мы-то с вами понимаем, да. Вы говорите, что а у нас режим самоизоляции, ничего не знаю, платить не буду. Вот, Но ну, это шутка, но я просто по закону разъясняю, как, как здесь написано. Так, значит, смотрите, еще какая штука интересная нашлась. Правительственной комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или должностными лицами, Значит, что, что проводится? В зависимости от складывающейся обстановки на территории на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации или в зоне чрезвычайной ситуации от дополнительных мер по защите населения на территории, принимаемых правительством. В общем, здесь говорится о том, ребят, что правительственная комиссия как раз-таки, которая должна в этом случае сработать и определить, это, кстати, пункт номер 6, вот, это, вот эта правительственная комиссия она должна и обеспечивать проведение эвакуации и предоставлять работникам и гражданам, находящимся на территории, средства коллективной индивидуальной защиты и другое имущество, предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций, принимая другие необходимые меры по защите чрезвычайных ситуаций, приводит мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций по обеспечению жизнедеятельности, организует проводят аварийно-спасательные мероприятия и и так далее и тому подобное. То есть, ребята, весь вот этот обеспечительный комплекс мер он э, имеет право проводиться только с подачи правительственной комиссии. Это прописано в пункте 6 68 федерального закона да, о чрезвычайных ситуациях. Вот. И поэтому, конечно же, э, никакого режима чрезвычайной ситуации или карантина у нас не введено. Да. Кстати, это разные вещи. Вот, кто не знает, да, чрезвычайная ситуация вводится у нас министром МЧС да, или ГОЧС. А, а, карантин вводится главным санитарным врачом. вот. Поэтому, ребята, ни того, ни другого постановления нет, иначе бы им пришлось заплатить за все денежки А. И обеспечить людей различными антисептиками, масками, горячей едой, да, продуктами, деньгами и так далее и тому подобное. Потому что люди сейчас действительно больше 60%, 62% по опросу находятся в трудной жизненной ситуации. У них нет денег абсолютно, да, даже купить себе еду. Вот. И те мироподдержки, которые у нас осуществляются, это, конечно, ну, просто насмешка над нашими людьми. Вот, вот что касается у нас... Вот этой всей ситуации, ребят, здесь мест на самом деле для парирования тем товарищам, которые сейчас под предлогом так называемых карательных мер, да, под предлогом вот этой ситуации пытаются денег заработать. Но читайте внимательно законы и разъясняйте товарищам полицейским, что они не правы, что они работают непонятно на кого, да, исполняют указы того лица, который не имеет права, издавать подобные указы. Что еще хочу вам рассказать? Как раз таки в догонку к этой ситуации. Значит, пожалуйста, откройте в интернете инструкцию по применению медицинской маски. Это очень просто. Миллион сайтов, которые продают медицинские маски, но никто не читает инструкцию по применению. Я открыла а, первый попавшийся оптичный сайт, и вот здесь написано, что значит, а, значит, маску можно использовать только два часа в обычных условиях. Если изделие осталось сухим, можно продлить срок эксплуатации до трех часов, но не более. Время ношения самодельных или купленных марлевых повязок не должно превышать 4 часа. Вот вы когда встречаете сотрудника полиции на улице или сотрудника дпс да вот спросите у них пожалуйста, они сколько в этой маске ходят, и э, По инструкции к этой маске написано, что если вы дотронулись грязными руками до внешнего или внутреннего слоя, вы обязаны снять маску и утилизировать. Если вы находитесь в месте, где очень высокий объем загрязненного воздуха, если вы находитесь некоторое время в близком контакте с зараженными людьми или животными, вы должны немедленно, как только будет такая возможность, снять и утилизировать эту маску. Итак, ребята, значит, время ношения маски от 2 до 4 часов. Вы посмотрите на этот дурдом, а то, что сейчас происходит. Вы выдыхаете в эту маску все свои микробы понимаете эти микробы у вас начинают после двух часов уже разлагаться на самой этой маске и вы обратно их вдыхаете вы подвергаете опасности свои верхние дыхательные пути вы подвергаете свое здоровье опасности пожалуйста соблюдайте инструкцию да кто не может а, вообще понять <клес> на самом деле если вы внимательно почитаете законы все и изучите все указы того же мэра и разъяснения мэра, то вы увидите, что здоровым людям маску носить не обязательно. Это прямо следует из указов. Не обязательно носить маску. Нет никакого ограничения или принудиловки для тех, что э, должны носить маску. Ну вот, ну нету, ребят. Но ну найдите, пожалуйста, наоборот, везде разъяснение. Вот я вот перерыла кучу информации, да, кучу перерыла. Везде написано, что только те, у кого подтвердился вирус, или только те должны носить маску, кто контактировал с заболевшим, да, или контактирует с заболевшими. Вот. Нету, нету такого, что принудительно вы должны ходить по городу в маске, ребят. Ну нету. Но ну не сходите с ума, но ну не травите вы себя пожалуйста так что еще интересного хочется хотелось вам рассказать Наверное, все сказала по поводу всей этой ситуации, да? Пожалуйста, а вот еще про QR-коды. Про QR-коды, ребят, очень веселая информация. Она меня, правда, сегодня порадовала. Значит, QR-коды необходимо только, во-первых, гражданам, да? а во-вторых, только тем, кто пользуется транспортом. Если вы вышли по городу сходить куда-либо, да, то вам QR-коды не нужны, ребят. Читайте внимательно. Читайте внимательно это распоряжение. Там ничего в нем сложного нет. Там по-русски написано, что только для тех, кто пользуется личным или общественным транспортом, нужны QR-коды. И тех, кто с ними едет в этом транспорте. Да. Но опять же, опять же, это все незаконно, потому что мэр никакого отношения к этому не имеет, он не может, у него нет таких полномочий ограничивать или вводить такой режим самоизоляции или повышенной готовности. Ему никакая комиссия ничего не объявляла город Москву городом повышенной готовности. Ну, не объявляла. А раз не объявила, нет такого постановления комиссии, да, про такого правового акта, значит, на каком основании мэр это все делает? На каком основании мэр вообще придумывает вот эти все мероприятия? Опять же, давайте будем честными, да, ну хорошо, запретили вам ездить на машинах, посадили вас дома, да. Где гарантия, ну, где гарантия? Как, как они борются с вирусом, я не понял, где гарантия, что вы так не заболеете. Ну, где эта гарантия? Ее абсолютно нет, понимаете. То есть должны проводиться какие-то профилактические мероприятия. Да? То есть, должно обеспечиваться населением масками, я не знаю, там, антисептиками, бактерицидными средствами и так далее. Да? Должны проводиться какие-то мероприятия по повышенной влажной уборке, да? там, повышенному режиму какому-то защищенному, не знаю, мыть подъезды каждый день с обеззараживающими средствами и так далее и тому подобное, ничего же этого не производится абсолютно, вот, поэтому какая то не, непонятное разрешение э, этой ситуации, ладно, ребят, все, что я хотела прокомментировать в связи с сложившейся ситуацией, я вам прокомментировала, я надеюсь, что вам всем будет полезно, я точно знаю, что ко мне очень много сейчас людей обращаются по поводу того, что сплошь и рядом на трое, на 10 суток людей забирают, да, за нарушение режима так называемого, вот, и э, штрафуют людей, штрафы сейчас вели как на местном уровне, так и на уровне КОАП, вот, я, ребят, вас прошу, пожалуйста, ведите себя достойно, по-человечески, разъясняйте Товарищам полицейским и а, различным привлеченным лицам. Кстати, вот не сказала момент: Значит, а, эти лица по 68-му федеральному закону, который вас останавливает и что-то с вас требует, должны быть уполномочены должным образом. И уполномочить их может только государственный, государственная комиссия. Больше никто, ребят. Так вот, если у них нету, а, значит, постановление от правительственной комиссии, вот, то они не имеют права вообще вам ни, ничего выписывать, ничего предъявлять. У них нет правовой основы абсолютно. Понимаете? Поэтому ребятам объясняйте совершенно спокойно, что, ребят, ну вы попадаете на статью, вас просто подставляют. да? Не вступайте вы с ними в какие-то потасовки, не грубите, объясните, они такие же нормальные человеки, люди. вот, Объясните им, что происходит. Но не имеют права, нет у них полномочий. А на самом деле в этой операции имеют право участвовать только те, кто уполномочен должным образом по закону. Почитайте внимательно 68-й все-таки федеральный закон. Я вам всем рекомендую. Он не такой уж и большой, чтобы его прям не потянуть, не изучить. Вот И вы увидите, как уполномочиваться, почему, зачем. Тут немного информации, ребят, прочитайте все-таки. Вот всем рекомендую, правда. Вот... Будьте здоровы, не болейте, давайте потерпим, я думаю, что скоро вся эта ужасная история закончится, да, не, не грустите дома, я понимаю, что уже многие поссорились со своей крышей, вот, но давайте все-таки не терять самообладание, да, и оставаться человеками даже в такой трудной ситуации. Всем удачи, всем пока!